Давайте мы. Первые три главы я уже прошел на игровом канале. Так, Раз и третий не допрошел там записи, вот, да, там. Часть файлов просто потерял я. Они а проходить ли? уже неинтересно. Это а что-то потерял. Ты... Что-то ты... утерял. Это не в Тихо. Нифига себе. Новый локация Да это. Слушай, а, слушай, стоять, не шо делать Ааа, Ты видел там? Ладно, потом разбой почему, почему ты здесь? Мы все умерли. And And the, the. That Angel. Да, я этот хэштег Подожди, меня. Подожди меня, Борис, а потом... Подожди я иду. Подожди меня, Борис, я иду я к, и... к тебе. <связь> это... <Подожди> меня, Борис, <связь> Здорово. Будешь <связь> <связь> Блин, это было круто. Что у тебя с Это стоило ждать С каждым разом он суживается. Делал гран хоть не май. Спасибо, Мит.